Ну, да а, а, отдыхай. отдыхай. <смех> <смех> <смех> ромео, у тебя уже, наверное, какой-то 13 уровень, да? М? Или 15, наверное, уже у тебя, ромео, да? Отвечай мне, блин. А. Ну, всем привет, Ютуб. Здорово всем. Чего взял? Видео записываю, где у него побед в ряд много. Кому это интересно? Мне интересно, и то, что я не верю. Думаю, давай. Страницы... Страниц 100 на да. И чтобы там не Ровно было ни одного поражения. Чтобы там 100? не было поражения ни одного. Да, но... давай, Я буду в заметном видео виде его смотреть. Ну, ты можешь выбросить?